ОСУ гражданской авиации в свое время, это была многоуровневая система. Верхний уровень – Министерства гражданской авиации, средний уровень – это управление гражданской авиацией, или как сейчас территориальное управление гражданской авиации. Значит, нижний уровень – это аэропорты. Автоматизацией занимались, созданием и, создание, и эксплуатацией этой системы, занимались ряд организаций и предприятий. Главным разработчиком систем был Центральный научно-исследовательский институт автоматизированных систем управления гражданской авиацией. Головным по системе «Сирены» был главный вычислительный центр, и главный вычислительный центр был также основным предприятием по эксплуатации верхнего уровня ОСУГА, то есть ОСУ на уровне Министерства гражданской авиации. На уровне территориальных управлений авиапредприятий, авиаремонтных заводов, ну, соответственно, эксплуатировались и совершенствовались автоматизированные системы АСУ-2, 3 и 4 соответственно. Вот весь тот опыт, который был получен, все эти системы, которые были внедрены до конца 90-х 90 годов, до конца 80-х годов, вот, к сожалению, в начале 90-х годов не только не получили развития, но и были во многом потеряны. Ну, здесь были как объективные причины, так и субъективные причины. Основной, конечно, объективной причиной – это был переход гражданской авиации на рыночные условия работы. То есть система ОСУ гражданской авиации – было рассчитано на эксплуатацию в одной авиакомпании «Аэрофлот», которая была единственная в стране. При переходе на рыночные условия, естественно, произошло, произошло выделение авиакомпаний из «Аэрофлота» как отдельных самостоятельных авиакомпаний региональных в большом количестве. Субъективная причина была в том, что это вот масса внедрения западных технологий. Не потому, что они лучше отечественных, а потому, что ну, такая была мода внедрения западных продуктов, тем более, что действующая система эксплуатации автоматизированных систем управления была также нарушена, разработчики ушли, значит, и вот был как бы общий провал в начале 90-х годов по автоматизации деятельности авиапредприятий. Могу отметить, что, как я говорил в свое время, значит, на уровне Министерства гражданской авиации к главным предприятиям был главный вычислительный центр гражданской авиации, а на уровне территориальных управлений это региональные информационно-учительные центры а на уровне авиапредприятия это информационно-учительные центры вот. региональных информационно-членительных центров было около 15 в том числе рифс значит информационно-учительных центров было около больше 30 ну и так далее вот к сожалению из всех этих предприятий практически единственным Остался рифт Спулков, который не только сохранил эксплуатацию многопрофильной и многоуровневой, двухуровневой автоматизированной системы управления авиапредприятием, но и развил эти системы и преобразовал их в современные высокоэффективные информационно-технологические продукты. Что еще можно сказать вот про рифт с Пожалуй, это сегодня основной разработчик автоматизированных систем для авиапредприятий, для авиакомпаний и для агентств, но исключая системы резервирования или системы бронирования. Значит, Подавляющее большинство аэропортов, малых, средних, хвачено автоматизированной системой Кобра – это Типовым проектным решением Рифт Пулково». ну, а также Рифт Пулково» широко внедряет системы для авиакомпаний Open Sky, экипаж, а также для агентства это Sakura.